странное место, пойду осмотрю его наличие роботов, этот черт шевелится, он лежит весь крови, да еще и дрожит беги отсюда, что? стоп, в этих жестянках Hello? ты не можешь уйти, пока не раз закончил Поймешь, зачем? Значит, я был прав. Слова свободы значили, что в роботов засовывали людей, а может в них чьи-то души. освободил нашу душу от этого черного психа. Мы будем благодарны тебе всегда. Еще раз спасибо тебе. Теперь ты можешь идти. Что? Что за чертовщина? Ты был сожжен. Только не это. Что? Что это было, черт возьми? Этот гибрид, или как его можно назвать, запихнул меня в этот чертов костюм с прошлой пиццерии? Очень хорошо, что это сон. Что... Что за скрип? Что это за ху... Я всегда возвращаюсь.